Всем доброго времени суток, рад познакомиться, рад быть полезен. Мы команда ААх Генералист, и меня зовут Мухаммад, и я вам хочу представить свой бесплатный курс по Marvelous Designer. В этом курсе мы будем изучать все основные функции Marvelous Designer. Для новичков это самое то. В этом, как его для тех ребят, которые давно планировали изучение, и для тех, кто уже что-то делает, что-то может, мы в этом курсе как бы с вами ознакомимся с основными такими вот возможностями Marvelous дизайнера, во-первых, какую версию выбрать 10 или 11 -ю. это зависит от вас но в 11 версии все кнопки и вот функции расположены немного по-другому но в основном суть та же то есть если вы сможете делать свои вот модели в марвеллусе то сможете и на этом на марвеллусе 11 и даже на клоу так как эти все три программы от одного разработчика а, имеют почти одинаковый интерфейс. Но в 11, версии, в 11 версии они немного упростили и сделали вот а, какие-то вот такие а, панели, которым а, не очень-то удобно а, расположить. Но вы можете их вот так а, в отдельное окошко взять и использовать, но для староверов а, таких как э, я, для тех, кто э, работал с э, 9 или более ран, э, ранними версиями, 10, 9, э, стар, старый интерфейс намного лучше, намного удобнее, так как вам не придется вот э, тыкать э, и вот отсюда уже выбрать э, нужную вам функцию. Во-первых, мы сейчас в этом курсе будем изучать Marvelous 10, но вы сможете использовать те же функции уже с 11 версии. Я сейчас закрою 10, 11, открою 10 и открою кло тоже чтобы показать вам, какие у них имеются различия. ВКЛО больше ориентировано на дизайн одежды, на моделирование одежды. Но там побольше функций, побольше там наработок для симуляции одежды и для дизайна одежды. Если вы хотите изучать вот дизайн, дизайн одежды и не планируете но продавать модели, модели то есть э, вам удобнее работать на кло так как там э, побольше функций именно для вышивки и э, всех э, тех наработок ну э, в основном смотрите почти разницы нету что там же что там э, что здесь но есть некоторые различия например в Кло не, не можете вот, а, сделать ремессинг. Ремессинг это а, я поп а, попозже в других видео тоже объясню это такая функция чтобы все ваши модели то есть а, вся ваша геометрия была а, как бы в квадратной сетке то есть а, четырехугольными полигонами но у него есть минусы когда вы работаете уже с большим объектом и длина этих вышивок различается, у вас по-любому по на краях получается треугольник. Ну, а теперь по теме. Вы, когда открываете вот Marvelous Designer дизайнер впервые, у вас получается вот такая окошко. Кло тоже. На... Они почти не различаются. Вот я сейчас закрою кло. Для чего здесь два пространства. В одной, как вы видите, в одной стороне больше иконок, то есть иконки различаются, но есть и одинаковые тоже. Это 2D Pattern Window. В этом паттерн window у вас э, хранятся все кройки и вышивки, которые вы, э, которые наим наименоваются паттернами. Э, в этом окне в основном параметры симуляции. Э, э, в, пер в первом видео мы сейчас э, Смотрим с вами основные настройки программы, чтобы на нем было удобнее работать. Во-первых, нам нужно зайти в Settings. Здесь есть вот э, функция выбора языка, здесь нет э, русского, есть испанский, французский, э, вьетнамский, корейский, китайский и японский, э, если не ошибаюсь, ну, по иероглифу. Э, в настройках User Settings вы э, сможете найти э, настройки графики в первой вкладке это если у вас старый старенький компьютер который без видеокарты работает вы можете на восьмерку поставить это качество этого как его симуляции объекта во второй вкладке вы можете видеть вот такие вот настройки это для чего когда вы впервые открываете, у вас выглядит вот так. То есть, не так. Как-то Regular Mouse или что-то там такое было. В... Так как я работаю в основном в 3D-максе, и моя основная работа вот в 3D-моделировании и визуализации, я уже привык к 3D-максу, настройкам 3D-макса управления. Вот поэтому использую его. Вы можете использовать то, что вам удобнее. Здесь есть несколько вот опций в настройках shortcuts вы можете настроить свои хотки, то есть вы можете там настроить горячие клавиши под себя. Но я этого не советую, так как у этого мы а, вообще почти не пользуемся вот хот в моделировании. А, лично я вообще ими не пользуюсь, кроме а, симуляции. Симуляция это находится в пробеле. И а, менять я их не собираюсь. Вот поэтому оставляю также. же. А, в user интерфейс вы можете а, этого, как его а, выбрать а, <coughs> настройки единиц. У вас может быть а, в сантиметрах в или в миллиметрах. Я работаю в основном в сантиметрах и в макси и здесь вот поэтому у меня вот так э, настройка в сантиметрах оставляется. М -м -м, вроде все. Здесь тоже автоматик Scale. А в 3D окне у нас есть вот настройка э, создания меша. Когда вы создаете любой объект, любую ткань вы должны его создать вот в этом окне и у вас бывает сетка двух типов одна треугольная, а вторая квадовая, то есть с четырехугольные с правильной топологией смотрите я вам не советую использовать квады в настройках сейчас так как они считается очень медленно, то есть симуляция идет очень медленно, поэтому э, оставляйте в трианглах. Э, в 2D окне у нас есть еще вот настройка э, Particle Distance. Particle Distance это э, расстояние между точек э, в объекте. Э, это типа настройка, вот, э, когда вы работаете в Максе или в других вот э, 3d программах у вас э, все э, все э, детали то есть все модели все объекты э, сделаны из э, точек и ребер и они э, между собой соединены в некие полигоны а вот э, количество полигонов здесь э, является вот, величиной между э, двумя точками вот поэтому Дефолтные вот настройки нам очень здесь помогают. В двадцатке оставим. Можете там, если у вас старый слабый комп, на 40 поставить. Его можно там уже после, после менять на индивидуально для каждой ткани. Мы это тоже рассмотрим. В настройках Other у нас больше ничего интересного нет уже. Вы можете там под себя все э, настройки там сохранять но мы в этом уже разобрались в э, 2d окне мы сможем создать только вот э, здесь у нас есть три функции для создания э, ткани это один полигон второй прямоугольник и эллипс в чем э, между ними э, разница если вы выберете полигон и а, чертите какую-то вот, а, расставляете там точки все это дело у вас получается вот а, такая такая вот а, схемка <coughs> ну, а во втором а, этом в настройках ректангла вы можете вот, а, либо ткнуть и задать здесь вот размеры либо вот перевести, а, то есть нажать, зажать и а, выбрать вот какую-то вот область, как, которая вам нужно. и чертить в нем. А, в этом, в эллипсе, вы можете а, либо круги, либо эллипсы. А, ми, а, если вы зажимаете shift, то у вас получится вот а, круглый, то есть идеальный круг. А если просто без сифта, то эллипс. Ну, в основном вот так. В этом видео мы рассмотрим только интерфейс, не создание объектов. В настройках, как вы заметили, здесь есть тоже некие кнопки. Мы сейчас их рассмотрим все. И все. Когда вы выберете вот объект, они выбираются и в этом, и в этом окнах, так как это единый целый объект с двух сторон, а одна выкройка а вторая уже как бы симуляция этой выкройки в 3D -окне. вы можете их вот э, изменять вот здесь если, если вам нужно только 3D окно вы можете вот так расширить э, окно если вам нужно только выкройка то можете вот здесь нажать на 2D и у вас получится вот э, окна окно то есть э, только для 3d э, то есть 2d модели 2 э, вы также можете э, импортировать э, файлы нек некие объекты fpx и Alimic. а вот э, в кло у вас э, побольше функционала так как кло для дизайнеров Разработано, вы можете там выкройки из DWG тоже импортировать. Но в Marvelous такой функции нету. Marvelous как бы урезанная версия Cloud 3D. Если попроще сказать. Эти две выкройки я пока оставлю, чтобы вам показать вот это. Это окно. Второе окно у нас это панель 3 Здесь вы можете вот все вот свою историю посмотреть. То есть если вы где-то ошиблись, вы можете вернуться к тому месту и продолжать уже с, этого, с этой точки. Uh, и вы также можете вот, uh, сохранить 3D State. Это, uh, если у вас Marvelous uh, краснется или что-то там такое будет, вы можете спокойно загрузиться с 3D State. Uh, в Library у вас есть uh, в основном uh, такие заготовки uh, от uh, фирмы uh, от разработчика Marvelous Designer. Также есть и uh, аватары, которые uh, тоже от разработчика например есть парень, паренек есть и э, вот такая вот ханна есть но ну, это для дизайнеров а, одежды если вы хотите заниматься моделингом вам вообще это не не, не, не нужно вообще не пригодится а, закрыта вот этой панели можно вот а, тыком в эту точку Модуль конфигуратор я вообще не, не пользуюсь но там что-то для этого, для дизайна отдельно тоже. В основном основные вот настройки Marlos заключаются в этом деле. Здесь также есть настройки видимости. Вы можете вот заменять вот здесь настройки видимости тканей и также аватара. Вот так. Ну, мы все это дело рассмотрим, когда уже перейдем в блок моделирования. Спасибо вам огромное, не забудьте подписаться и поставить лайк. Жду комментарии, если есть какие-то вопросы или какие-то вот предложения, мы готовы к сотрудничеству. Спасибо огромное за то, что посмотрели урок. Встретимся в следующих уроках.